Как назвать пару видеоролика для оптимизации видео? Всем привет! На связи Надежда Шадрухина, интернет-предприниматель эксперт в области YouTube. Немаломаж... Немаловажный момент для оптимизации канала является название видео. Согласитесь, что у любого записанного нового видео должно быть название. После того, как вы записали видеоролик, обязательно нужно написать название файла. И сегодня мы поговорим о том, какое должно быть название ролика для оптимизации видео и как помочь видеоканалу быстро раскрутиться на YouTube. Однозначно, запоминающее название помогает каналу раскрутиться на YouTube. Оно обязательно должно быть информативным, привлекательным и понятным. Существует важное правило. Файл надо переименовывать, как и название ролика. Сам видеоролик, его обложка и файл должны называться одинаково и без ошибок. Что это обозначает и для чего это надо? Современные поисковые системы YouTube и Google в том числе, в частности, да, учитывают абсолютно все, от оформления главной страницы до содержания. Если вы говорите в видеоролике о каких-то услугах, товарах или о чем-то еще то такое же название должен носить и сам видеоролик то есть название соответствует содержанию и если при этом обложка тег и файл называются также то шанс что канал будет находиться в топе youtube очень и очень высоки поэтому должно быть обязательное правило которому надо следовать неукоснительно файл Должен называться без ошибок, как и ролик. Не ленитесь, придумывайте звучные и информативные названия и переименовывайте файлы. Это поможет вам оптимизировать канал и раскрутить его. Обратите внимание, как называются файлы и видеоролики у конкурентов, находящихся в лидерах. Придумывайте такие же яркие и привлекательные. Если вы будете соблюдать это несложное правило, то поисковые системы, проанализировав все составляющие, поднимут ваш канал в топ. Надеюсь, что наши советы заинтересовали и помогли вам. Ставьте лайки, задавайте вопросы под видео и подписывайтесь на канал. Также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До встречи!